Здравствуйте, дорогие друзья! Этот видеообзор о купольной камере, предназначенной для установки в помещение. А камера предназначена для установки в чистые, сухие, освещенные помещения, такие как магазины и офисы. Камера имеет разрешение 700 телевизионных линий и угол обзора 72 градуса. Камера имеет подключение с помощью БНЦ. Разъема подключается в системы аналогового видеонаблюдения. На проводе камеры имеется вот такой джойстик, предназначен для регулировки изображения, настройки некоторых параметров. Как подключается камера? Подключение камеры производится с помощью вот такого вот провода. Ну, достаточно быстро и просто. Что внутри камеры? Камера разбирается достаточно просто. А крепление для установки камеры и шарнир для регулировки ее. То есть отрегулировать можно в любом направлении. Соответственно, камеру можно установить как на стену, так и на потолок. Элегантный корпус камеры не испортит любой интерьер. Спасибо за внимание. До скорых встреч.